Сейчас я вам покажу, как легко снять кожуру со свежих помидор. Берем ножик и делаем два надреза не глубоких. Вводим в, э, в кастрюльку и заливаем кипятком. Кипятком нужно залить на одну минуту. Прошло полминуты, я не стала минуту ждать. И сейчас посмотрим, как можно снять легко кожуру. То есть берем руками, даже нож не нужен, и она легко снимается. И вырезаем заднюю часть. Ну вот, так легко мы очистили кожуру от помидор. Приятного аппетита и подписывайтесь на канал!